Всем привет! С вами Александр Пупкевич. В этом видео речь пойдет об одном из моих любимых индикаторов – скользящих средних. кто-то считает, что скользящие средние не работают, но, как говорится, вы просто не умеете их готовить. Давайте же разбираться. Скользящая среднее это запаздывающий индикатор, показывающий изменение средних цен за определенный промежуток времени. Сразу же приведу вам пример с места в карьер. Представьте себе, что у нас есть график цены какой-то, например, падающий. График пары евро-доллар как раз-таки актуален, потому что сейчас он выглядит именно так. И есть скользящие средние, как я уже сказал, они показывают средние значения цен на определенном промежутке времени. Если мы возьмем скользящее среднее с периодом 5, то и таймфрейм у нас будет D1, то мы получим именно средние цены за 5 рабочих дней, то есть средние цены за неделю. И средние цены за неделю будут слабо отличаться от тех цен, которые отображает наш график цены. И, как правило, берется пара скользящих средних, или сразу несколько, 3-4 кучек торговых систем, построенных на применении скользящих средних. Но мы возьмем еще одну скользящую среднюю с периодом 21-21. И если мы останемся на таймфрейме D1, то мы получим среднее значение цен за промежуток времени 21 день. А сколько у нас рабочих дней в месяце? Правильно, 21 рабочий день в месяце. И среднее значение цен у нас будет выглядеть каким-то вот таким вот образом. Они уже, конечно же, будут значительно отличаться от тех средних цен, которые мы получили на меньшем периоде. И то и дело эти скользящие средние будут пересекаться. Но если вы уже смотрели базовый курс подготовки по работе на финансовых рынках, там как раз таки я подробнейшим образом рассматриваю эту торговую систему. Просто сегодня я дам вам целых 4 рекомендации, которые улучшат вашу торговлю и ответят наконец на вопрос, работают ли скользящие средние или нет. Потому что очень много комментариев, а не работает, это все фигня, это все развод. ребят. Развод – это если вы не пытаетесь найти решение в своей голове. А сегодня в этом видео я вам дам решение, которое улучшит вашу торговлю. И первая рекомендация – открывайте сделку только по факту сигнала. Что значит «по факту сигнала»? А Это означает, что вы должны получить фактическое пересечение скользящих средних. Бывает так, что они подходят друг к другу, расходятся, но только если они пересеклись, вы имеете возможность уже открывать сделку. То есть есть у вас пересечение. И со следующей свечи, которая у вас образуется, скажем, где-нибудь вот здесь, вы можете открывать сделку, уже имея факт этого пересечения. Это первая рекомендация. Вторая рекомендация. Закрывайте сделку при получении обратного сигнала. У скользящих средних все достаточно просто. Обратный сигнал мы всегда получаем на обратном пересечении и э, этим грешат начинающие трейдеры они дают рынку шанс шанс на то что они опять пересекутся в том направлении которое э, они изначально планировали но рынку шансы такие давать не нужно ему не интересны ваши пожелания если есть обратный сигнал вы должны закрыть сделку если Вдруг скользящие средние пересеклись обратно, то обязательно закрывайте позицию и здесь даже думать э, ничего не нужно. Третья рекомендация и такой камень преткновения для многих. Почему некоторые говорят, что скользящие средние не работают? Да, Потому что вы часто очень используете скользящие средние, когда рынок торгуется во флете, то есть в маленьком боковом диапазоне. Это именно тот случай, когда скользящие средние выключаются из работы, и они не работают совсем. Торговать нужно только на трендовом движении или в большом диапазоне цен, когда вы достигли либо цен сопротивления либо цен поддержки и это очень важно из этого вытекает четвертая рекомендация добавляйте фильтры в вашу торговлю что же такое фильтры это уровни локальные или исторические уровни на графике цены, или специально настроенные индикаторы. Ну, о специально настроенных индикаторах я говорю только на своем профессиональном коучинге. А сегодня я вам дам один из важнейших фильтров, который вы можете использовать уже сейчас. Это, конечно же, уровни. И секрет достаточно простой. Друзья, если вы получаете сигнал на продажу, например, ну вот как здесь, да, на продажу, то одновременно вместе с этим вы должны отскочить ценой от какого-то уровня. И если этот отскок сформировался и практически одновременно у вас приходит сигнал, то таким образом одно усиливает другое. И именно такой сигнал имеет право на жизнь. Вы можете не добавлять фильтры совсем, но тогда соотношение положительных сделок к отрицательным будет примерно 65 на 35 или даже 60 на 40. Это не всегда психологически комфортно, и большинство людей готовы все бросить, винить брокера, правительства, всех окружающих, но только не самих себя, как только получили несколько отрицательных сделок подряд. Почему так происходит? Да потому что э, очень много будет так называемых ложных сделок, которые будут в том числе во флете, и давать ту самую отрицательную процентовку. Для того, чтобы эту процентовку Повысить в сторону большего процента положительных сделок, обязательно вам нужно добавлять фильтры. Самый грамотный и разумный фильтр, который доступен вам уже сейчас, это уровни, друзья. К сожалению, я не могу вам предоставить все фильтры, которые гарантируют мне результат как профессионалу, поскольку я рассказываю об этом на своем профессиональном коучинге «Пять шагов миллионера». Но поверьте, даже этой информации уже достаточно, чтобы седлать рынки и зарабатывать больше и стабильнее. Попробуйте ловить одновременный отскок вместе с показанием скользящих средних на покупку или на продажу, и ваша торговля улучшится сразу в несколько раз. Вы получите гораздо большую процентовку в сторону положительных сделок и психологический комфорт торговли. Друзья, если вы хотите что-то добавить к этому видео или если я что-то упустил, обязательно напишите об этом в комментариях. И до встречи в следующих видео.